Доброго времени суток. С вами Сергей. И сегодня я начинаю новый проект. Новый проект у меня выглядит вот так вот. Это кедровый складник. Вы уже знаете, что я посадил в большом количестве сибирский кедр, в небольшом количестве сосну кедровую корейскую. И вот я достал семян сибирского складника. Семена достал я в шишках. Шишки довольно, смотрите, даже такие крупные. Достал я через интернет у Олег, Олега александровича и кому если надо семена то олег александрович может выслать вы напишите мне под видео в комментарии я вам отвечу дам номер телефона здесь я заказал целый килограмм килограмм не обошелся 500 рублей на 2021 год с условием инфляции считайте там прибавляйте уже сами Олег Александрович выслал чуть побольше, килограмм двести. Сейчас я пересчитаю количество шишки. Это мне для себя, для статистики, потом распотрошу и подсчитаю небольшое количество, ну, хотя бы условно знать, сколько семян в килограмме. 111, 112, 113, 114 шишек. Шишки довольно крупные. 114 шишек в килограмме двести грамм. Сейчас я это дело расшелушу и подсчитаем, сколько семян. за вчерашний вечер я перешелушил шишку получился вот такой вот объем объем неплохой расклад у нас какой я расшелушил 10 шишек 10 шишек и получается количество семян следующее. сейчас вам скажу в первый 75 потом 72 55 45 60 23 это маленькая шишка 63 47 82 и 52 берем средний показатель по 60 семян в одной шишке умножаем на 120 получается 7200 здесь семян а количество я сейчас взвесил это 590 грамм то есть у меня было килограмм 200 половина уходит на шелуху сейчас мы сделаем следующую процедуру здесь у меня разведена марганцовка и на 10 минут замочим обработаем чтобы плесени не было на 10 минут 10 минуточек у нас постояла получается вот так вот что мы сделали промыли в, слили опять воду набрали промыли лишнюю марганцовку и сейчас высыпаем воду и теперь надо поместить в прохладное место при температуре плюс 6 плюс 15 градусов на три дня за три дня все, которые целые ядрышки, они опустятся на дно, в которых пустые ядрышки в семенах останутся на поверхности. Если у вас в вот это время зацветает вода, закисает, просто меняете воду и чуть-чуть маленько также марганцовочки добавляете. Все, на три дня ставим. Вот у нас прошло три дня и потонуло у нас сейчас на данный момент на дно опустилась ровно половина. Сверху я Снял 20 орешков, 20 орешков, расколол их. Из них получается 10 орешков живых. 10 орешков либо пустые, либо ядрышко погибло. Мое следующее действие. Тут у нас получается брака 25%. 25% брака. Я сейчас сверху все снимаю. Так по-хорошему надо, конечно, заменить воду и подержать еще дня два но я завтра уезжаю в онкоцентр и мне этим будет заниматься некогда я сейчас сверху сниму орешки вот эти их уберу отдельно а нижние орешки они уже опустились на дно это хорошие орешки я их поставлю на стратификацию а эти орешки потом приеду с онкоцентра также опять замочу в воде и те которые опустятся на низ Добавлю к тем, которые уже стратифицируются. Мне сейчас понадобится емкость. Вот такая вот ситочка. И перекладываю. Черпаю сверху. Бывало у меня такое и с сибирским кедром, что трех дней не хватает. Проверяется все просто. Сверху берутся орешки, раскалываются и анализируется, сколько пустых и сколько хорошего семенного материала. Нам понадобится теперь ложка, ложка, емкость с землей. В крышке отверстия прожжены для циркуляции, песок у меня речной речной сок надо брать без примеси глины можно не речной но чтобы не было глины такой объем Высыпаем. так как сейчас орех весь сырой этого, этой влаги достаточно В первый раз не вот. Перемешиваем. вот это образом выглядит сегодня у нас 16 февраля так обычная стратификация ставлю после нового года бывает до нового года в зависимости от того как я найду посадочный материал если у вас есть посадочный материал осенью и земля еще не замерзшая можно его также вымочить в морганцовке на 20-10 минут здесь вполне достаточно и посадить в грунт Таким образом, он пройдет естественную стратификацию. У меня возможности достать семена ранней осени нету. Я стратифицирую в нижней полке на холодильнике. В нижней полке. Следующая процедура: один раз в неделю, можно два раза в неделю. Я ограничился один раз в неделю. Я достаю из холодильника, открываю, переворачиваю, закрываю крышкой и обратно убираю в холодильник в нижнюю полку. Там оптимальная температура где-то плюс 6 градусов. И таким образом у нас есть время 2,5 месяца на стратификацию. С сегодняшнего дня начинаем. Сейчас еженедельный осмотр кедрового слоника, И ой-ля-ля, первые выскочки уже выходят. Раз в неделю я вот так вот переворачиваю, насыщаю кислородом. кислородом. Сейчас полежит маленечко под влажной тряпочкой, потом сделаю контейнер для него и пересадим. 22 марта, и сейчас мы будем приступать к посадке первых семян кедрового сланника, так называемые выскочки, которые не ждется до дачного сезона. Здесь я подготовил два контейнера самодельных, сделал их с пластиковых стаканчиков 0,5, сделал снизу отверстие, и обязательно надо делать отверстие сбоку. По периметру в нижней части это надо для прохождения кислорода корням земля у меня покупная покупная с добавлением агроперлита никогда не работал решил попробовать карандашком делаем отверстие берем проросшее семечко складника и туда бросаем сильно не прижимаем чтобы корешок не сломать а вот так вот вокруг берем подальше и удавливаем чтобы землей обдавить его. Здесь чуть-чуточку по-другому получается. Здесь корешок уже идет на бок. Сейчас мы, значит, сделаем вот так вот пошире чуть-чуть, чтобы тоже ничего не сломать. И уже более лежа посадим. Раз. Все. Все готово. Пусть растут. Прошло 12 дней и первый кедровый стланник скинул орешек. Вот еще два выскочила тоже. Так вот выглядит кедровый стланник через 12 дней после посадки. Подготовил я рассадник под кедровый стланник. Рядышком вот рассадник с кедрами сибирскими. И готовлю уже следующий рассадник под сибирский. Так, давайте остановимся по грунту. Грунт здесь, э, песка много добавлено, практически один к одному. Сейчас вспомню. Где-то 9 ведер песка и 12 ведер э, грунта из заболоченной местности, где вот такое болото, где растет морожка. Морожка, где есть сосны. Знаете, такие вот сосны самые ценные, которые идет литые сосны болотистая. вот оттуда взят этот грунт при помощи лопаты, взят на глубину до 65 сантиметра, получается верхний кислый слой, вот этот так называемый рыжий и нижний слой, все это дело в перемешку, и сейчас я буду скоро приступать к посадкам кедрового Посадки я надел боровки, расстояние между ними 4 глубина посадки максимум, но ну, это если селом, то 2 сантиметра, но ну, у меня посмотрите тут все пошло прорастать, делаем вывод, стратификации хватит месяца два, я сейчас буду вот так вот втыкать скорее всего маркером, и вот каждая семечко по отдельности вот таким вот образом теперь буду сажать, работы скажу много, если я обычно сажаю, у меня эта процедура выходит целый день, забирает. Это я рассыпью семечко, вставляю четко вниз, а тут вот так вот каждое отверстие делать, я думаю, сегодня за день постараюсь уложиться. Так. Расстояние пока делаю сантиметра. Сантиметра. Оп, все переплетается. Приходится брать потихоньку. Сантиметра 3 между ними. И все. Потом убавлю это расстояние. Так. Да, можно, я думаю, убавлять до сантиметров 2,5 спокойно. Первый раз я с таким кедровый складник мы уже сажаем два года. Покупные семена, семена с магазина, но это такой лохотрон, честно говоря. А вот Олег Александрович выслал хороший семенной материал. 18 сентября и смотрим, что у нас получается по кедровому складнику. Так, вот так вот он у нас был пророщен, пророщен все посажено пророщенными орешками каждый сеянец впоследствии я летом замульчировал замульчировал хуйными иголками иголками еловыми поливка лето жаркая была поливка у меня была достаточно такая обильная обильная и вот сейчас маленечко некоторые иголочки желтеют это я обратил внимание только в сентябре, в сентябре. что мы еще тут добавим сейчас мы Сделаем укрытие на зиму. Укрытие на зиму. Мы сделаем его из лапника. И весной посмотрим, как перезимует у нас сланник. Сегодня у нас 14 октября. Подводим итог по сланнику. В принципе, такие даже относительно неплохой прирост у него. сейчас я буду на зиму делать укрытие честно скажу не знаю требуется ли спланнику укрытие на зиму но я подстрахую и сделаю сейчас его закладу лапником